Итак, тема, которая мне досталась, компьютер, сложная машина или помощник. Я думаю, что у вас у большинства людей, скорее всего, не возникает вопрос, сложная машина или помощник. Но со сложностями, с новыми интернет-технологиями, наверняка сталкивается каждый. Когда выходит что-то новое, конечно, сначала это вызывает удивление, неприятие, сопротивление, но мы все равно к этому рано или поздно, в конце концов, привыкаем, если мы все-таки в это углубляемся. Ну вот давайте с вами подумаем, что за последние лет 15 так перешло в интернет-ресурсы, что мы даже не представляем, как то раньше было по-другому. Вот какие у вас предположения, что у нас стало новое, то, чего раньше было совсем по-другому. Я вам приведу один пример, а вы подумайте, что еще. Мобильная связь и телефону. То есть если мы раньше звонили из автоматов про две копейки, про телефон дома, то это уже все, то есть это в прошлом, мы только детям рассказываем, что это было. Вот как вы думаете, что еще у нас? Да, что еще у нас такого сейчас вот поменялось и стала... Почта. Давно ли мы друг другу писали бумажные письма? То есть, ну, мессенджер это все-таки новое, а почта у нас, она была, она осталась как посылки, да, бумажные письма. Все, это все перешло, у каждого есть почтовый ящик, а то и 2, и 3, и 5, и все все равно, все письма получаем. Новости. Я посмотрела топ-100 а, онлайн-ресурсов, которыми пользуются россияне. Там, наверное, процентов а, 10-15 составляют новостные ресурсы, лента РУ, РБК, а, коммерсанты. Все, что угодно. То есть все новости, мы перестали покупать газеты. Вообще вот все, что связано... Только если в самолете тебе дали, ты с радостью о, полистал, почитал и, в общем, обратно... И все посмотрел опять все новости в интернете. Банковские услуги. Ну вот, вот раньше же мы, Сбербанк, в каждом дворе пошел, платежки оплатил. То есть мы уже тоже совершенно забыли, что оно и осталось в таком виде. Но мы настолько редко этим пользуемся, что, конечно, все перешло в мобильный телефон так точно. Погода. Вы помните те счастливые времена, когда семья сидит за столом, кто-то говорит-говорит, радио где-то бубнит на заднем фоне, тут тот -то говорит, ой, тихо-тихо-тихо, 11-12, дождь, все-таки, а, ну все, можно дальше разговаривать. Все, какая погода, погода ну, я спал, я спал, уже. Вот это тихо-тихо, да, точно было у всех. За же билетов, то есть вот кто ходит ногами в кассу, и вот, ну, тоже в редких случаях, тоже, наверное, когда-то может поменять или что-то вот прям быстрее-быстрее, конечно, все уже там. Это то, что перешло, да, такси мы заказываем уже все только по, по телефону. Мы выходим, хлопаем дверью и даже не задумываемся, да, что там было дальше. А вот что нового, нам принесли интернет-технологии по сравнению с тем, что вот этого раньше вообще не было, а теперь это появилось. Вот кто сказал мессенджеры, да, то есть, ну вот, раньше даже придумать не могли, а теперь большой палец так работает, что только успевай. Мессенджеры будут не первые, но поисковые системы, то есть, если мы... Если я ребенку скажу, что иди доклад сделай в библиотеке, то мы вообще на разных языках говорим. Конечно, все, все в поисковых системах, абсолютно все. Это так же, как иди поищи слово в словаре. Социальные сети. Этого не было никогда, но теперь это так плотно вошло в нашу жизнь, что ну, каждый все равно хоть в какой-то сети есть, или там даже если не зарегистрировано, там хотя бы с детьми как-то понимает, что это. Мессенджеры. Мессенджеры сказали, да, все это сплошь и рядом. Сайты знакомств. Может быть, нам это непривычно, но в топ-100 этих сайтов входят и сайты знакомств. То есть молодежь сегодня так знакомится, и для них это норма. У нас все, может, вызывает какие-то удивления. Хотя это так. Ну, онлайн-шоппинг. Понятно, что даже, наверное, крупную бытовую технику люди скорее покупают там, прочитав все отзывы. Даже мы не приходим за этим холодильником, а ждем, когда его нам привезут, даже не зайдя никуда. Музыка и фильмы. Мы стали качать из интернета. Мы, конечно, уже... Плееры, диски, это вообще такой рудимент. А вот теперь, вот посмотрев на это все, вопрос, будет ли меньше интернета в нашей жизни в ближайшее время? Ну, конечно, нет. Поэтому помощник ли компьютер? Помощник. Любой гаджет, телефон, планшет, конечно, помощник. Эти вещи нам облегчили жизнь во многом. И не идти в ногу со временем, как-то не разбираться в этом, ну, просто странно. То есть все равно этим приходится нам пользоваться, но иначе мы как-то оказываемся на обочине. Поэтому это есть, и это здорово. Дальше наш сайт, как основной интернет-ресурс, который будет только развиваться. На что похоже планирование сайта и личного кабинета, и все, что связано с нашим онлайн-ресурсом Ламбре? Вот в моем понимании это очень похоже на строительство дома. У сайта есть такая же архитектура. То есть мы действительно на начальном этапе, когда проектируем что-то новое, мы встречаемся с программистами, мы проговариваем как это мы хотели бы видеть, мы у кого-то смотрим идеи, что-то делаем, как у них, что-то делаем лучше, смотрим чужие ошибки, фантазируем, как бы мы хотели, чтобы это выглядело, чтобы вот всем было удобно, комфортно и наглядно. Соответственно, личный кабинет. Как бы мы его видели, и нам бы так хотелось, чтобы... Каждое утро вы начинали с своего личного кабинета. Я когда прихожу в 10 утра на работу, я уже вижу, кто заходил на сайт. И я вижу, что некоторые люди уже побывали на сайте, уже посмотрели, как обновилось, да, уже написали мне замечание, если что-то есть. Поэтому мне очень хочется, чтобы личный кабинет у вас был именно такой, куда вы хотите зайти, куда вы заходите, и у вас все там удобно, информативно, наглядно, понятно. И логично. То есть чтобы вы туда хотели заходить, не вас там сгоняли, что идите и вот там что-то найдете. Чтобы вы сами это хотели делать. Ну вот что уже готово, быстренько пробежимся. И то, что в ближайшее время должно появиться что-то уже вот в работах. Личная информация – это вот как фасад нашего дома, если мы дальше идем также к проектированию. То у нас в личной информации появилась такая строчка не работает указка, ну вот ее видно, она выделена рамкой, это дата окончания контракта. Контракт у нас классик год, при этом мы, если сделали заказ, то сейчас практически в... на следующий день у вас обновится дата контракта. Фотография, она нигде не видна на сайте, но лучше ее подтянуть, так как дальше на сайте будут рейтинги, и мы будем брать фотографии именно отсюда, то есть Разместите ту фотографию, какую вы хотели бы, чтобы мы использовали где-то там презентации, хвастались вами, гордились вами, чтобы мы вас показывали. Это что касается у нас личной информации. Дальше у нас есть чудесная закладка: пригласи друзей. Это то, куда мы. Это реферальная программа, которая работает уже все три года. Мы что-то там постоянно доделываем, смотрим какие-то там ошибки, еще что-то. Большое спасибо нашим пользователям. Мало того, я понимаю, что вот рейтинг рекрутеров, который сейчас был, вот люди, занявшие ключевые места, они все пользуются реферальной ссылкой. Она работает и у нас на сегодня через реферальную ссылку подписано 1045 человек, примерно треть из них классик, остальные лайты. Пробуйте, заходите, все работает welcome. Закладка мои заказы. Сейчас в моих заказах видны только заказы, оформленные и оплаченные через сайт. Там появилась такая балла, это появилась вот прям не новость, новость, но это есть, и это хорошо видно, ты можешь посмотреть, открыть, все заказы раскрываются, ты видишь, что ты брал, по какой цене ты брал, и если человек оплачивает и пользуется только сайтом, у него все сохраняется, вся история с первого заказа и до последнего. Восемь тысяч заказов на сегодня оформил сайт, то есть вот он все работает, на сегодня уже, да, чуть-чуть больше. Закладка «Мой бонус» — это, наверное, то, из-за чего большинство людей заходят на сайт, чтобы посмотреть, как у него формируется бонус в течение текущего, да, текущего времени, то, что происходит». Да, да, соответственно, да, мы добавим, вот уже это стоит буквально, мы, наверное, вот на этой неделе предстоящей появится закладка «Приз», это туда будут начислены... Ну, мы объединили в слово «приз» любые награды вне маркетинг-плана. По рекрутингу, если проходили какие-то марафоны, Гульнас, бывает, награждает своих каких-то друзей-победителей, которые, вот, ребят, кто работал, все будет отражаться здесь. Закладка «приз» будет перед и того, в конце будет цифра и того, и эта сумма суммарно вместе с начисленным бонусом будет попадать в кошелек, и можно оформить заказ, используя и призовые рубли в том числе. То есть здесь удобно видеть, из чего состоит твой бонус, вот как эта детская пирамидка, в которой, понятно, из чего сложилось, как как ты заработал эту сумму. Даже в 1С не так наглядно, как у нас. 1С нам завидует, потому что у нас все здесь видно лучше. Закладка «Мой кошелек». За две недели до сгорания здесь появляется такое всплывающее окно, что ваш кэшбэк сгорит такого-то числа, не забудьте им воспользоваться. Все остальное не буду повторяться. У нас есть на сайте «Можно вывести ваш заработок» не буду повторяться, и начала, <смех> ваш заработок в виде денежного вознаграждения, если вы самозаняты, или я индивидуальный предприниматель. Заполняете форму, отправляете, дальше с вами связываются и решают, как оформить перевод. Закладка «Моя команда». Это новое, то, что у нас появилось буквально, наверное, вот недели две назад. Это таблица, в которой, значит, есть... Вот самое главное, таких вот два вида отображения. Один из них, иерархический список, когда вы видите первый уровень, у ну, нас такой галочкой, вы можете его открыть, второй, третий, вы видите, кто под кем, эти люди, вот прям, как э, такая вот складная система, а второй просто, <coughs> папки, да, второй просто списочный. В иерархическом виде вы видите наглядно вашу структуру, но вы не можете там никак фильтровать ее, потому что ну, ее сложно фильтровать, она вся по иерархии. Все фильтры применяются только в списочном варианте, вот как представлено здесь. На сегодня у нас выведено, мы посчитали, что самые актуальные данные, то, с чем мы спешили и торопили, это контактные данные, для чтобы успеть людей оповестить о компрессии. На сегодня у каждого в личном кабинете его видна структура, где есть фамилия, имя. ID, телефоны, почта, если человек оставил ее в программе, дата окончания контакта, она также обновляется каждый день, дата рождения, страна, регион, это все, если человек заполнил, всего видно сейчас порядка 10 полей, которыми вы уже можете манипулировать и смотреть, уже я знаю, что пользуются и пользуются с удовольствием что будет еще в закладке «Моя команда». Вот они прямо сейчас будут выскакивать фразы примерно в той очередности, в которую мы будем добавлять. Следующим пунктом мы хотим добавить, чтобы вы видели личный и групповой оборот каждого человека из вашей структуры на данный момент. Вот то, как вы видите личный групповой оборот свой в личном кабинете – и видите еще все бонусы, вот бонусы пока не будете видеть, будете видеть эти данные. Это очень удобно, потому что э, уже работают фильтры, <coughs> будут еще сортировки. Вы, например, в конце месяца можете в своей структуре э, у тех, отфильтровать тех, у кого сделан там от 5 до 14 баллов, и вы понимаете, что вот человек чуть-чуть еще надо купить и он получит какие-то бонусы, иначе он просто совсем останется без премии. То есть вы все время можете с этим работать и отбирать ровно тех людей, с кем хотите сейчас сотрудничать в данный момент. Вы, следующим этапом будут видны все бонусы по каждому участнику вашей команды в текущем режиме. То есть вот у нас идет сегодня октябрь, вы видите, как каждый человек что купил, на какую сумму, какой бонус у него уже сформирован, вы можете анализировать, подсказывать, как наставники управлять этим. Всего в таблице 26 колонок. Это очень много, там она... Она у нас называется между собой гиганта таблица Значит, в ней вот все данные, которые я говорю, там будут и travel you, и дата, когда человек подписал контракт, дата окончания контракта, то есть все-все-все, вся информация, которая вам нужна. Работать с такими колонками, конечно, сложно. Она видна и на телефоне, но вы не в состоянии вообще эти 26 колонок как-то оценить. Поэтому мы ее сделали настраиваемой, и вы сможете... Видеть только те колонки, которые вам нужны сейчас. То есть я хочу поработать с личным оборотом, я себе беру ID, фамилия, телефон, личный оборот. Я работаю только с этим, сортирую, делаю все, как мне надо. То есть вы выводите необходимое количество, это вам удобно, наглядно, вы можете это менять. Если вы хотите полностью всю таблицу, да, фильтры по каждой колонке, то, что я уже сказала, вы можете всю таблицу в полном ее размере сохранить в Excel. И там уже ну, понятно, что Excel бесконечно можно фильтровать, сортировать и уже выбирать любую информацию. Это вот в очередности, потом значит, мы ее научимся и сохранять в Excel. И после этого этапа мы будем э, выводить информацию по оборотам и бонусам за прошедший период. То есть сначала вы будете видеть текущий момент, например, сейчас октябрь. Потом мы сделаем так, что вы будете видеть по своей структуре и сентябрь, и август, то есть какой-то период назад мы еще подумаем, какой, потому что это очень огромный объем информации, чтобы вы могли этим тоже э, своим людям говорить, там, вот смотри, Маша, вот ты в прошлом августе сделала вот столько, вот сейчас тоже август у нас, вот такие акции, вот у тебя был такой результат, ты можешь вот это тоже. Диаграммы нет, пока не, не, не... Я думаю, что это точно можно сделать в Excel. Любой, любая информацию в Excel строить диаграммы автоматом. То есть, ну вот настолько усложнять сайт, ну, то есть, вот нам бы вот это... Не, нет, Дим, не, мне предусматривали. Да, нам бы даже, может, этого слона съесть по частям. Это то, что касается только закладки, моя команда, то, что в ней будет. Какие еще будут новые разделы в личном кабинете? Рейтинг лучших. То, что сейчас проходит в мессенджерах, мы перенесем на сайт, чтобы это было проще, и мессенджер не успел прочесть, убежал, и это будет там зафиксировано. Бизнес ламбре. Это вкладка, у нас сейчас на ламбре ван, даже, наверное, нет такой. Это... Э, вот у нас есть, например, что касается меня, правила э, поведения в интернете. Это... Устав, это положение маркировки, это вещи юридические, которые нам всем необходимы, какие-то законодательные, мы все ищем мы не знаем, где это все найти. Это все в разных местах, в одном месте это не сложено. Вот бизнес Ламбре, мы туда хотим сделать такую вкладку, в которую сложить именно то, чтобы вы могли открыть, посмотреть закон, посмотреть, с чем это связано, кто такой ИП, как самозанятый, чтобы все эти вопросы, вам была такая помощь в одном месте, чтобы мы не метались в разных местах. Бизнес-школа мы предполагаем, что здесь будет некий бизнес-навигатор у каждого человека. Если ты только начинаешь путь в сетевом бизнесе, у тебя такие шаги. Если ты лидер со структурой, у тебя совсем другие шаги. То есть это бизнес-подсказки, как тебе действовать на твоем уровне, что делать именно тебе. То есть человек, который только пришел, ему совершенно не обязательно вникать в лидерскую программу, и ему даже этого видеть, может быть, не надо, и перегружать в эту информацию. Но важно сделать какие-то первые свои ступенечки, чтобы вот пройти и получить следующую квалификацию. Вот такие вот подсказки, да, в хорошем смысле слова. Это будут некие шаги, они более-менее универсальные, это не обучающие даже программы. То есть вот подсказать, сколько вам надо сделать, посмотрите, какую ветку вам еще надо вырастить, у вас не хватает бокового объема. То есть это какие-то вещи более направленные на каждого, чем вот общий вебинар или какая-то вот марафон для всех. Продукция Ламбре. Мы перенесем из Ламбре-Ван все презентации, сертификаты, всю информацию, которая есть по продуктам, по линейкам, мы переезжаем с Ламбре-Ван. Это не новость, это просто вот то, что мы перевезем. Календарь событий. Я думаю, тоже все на Ламбре-Ван привыкли, что было, что будет, фотографии из прошедших, анонсы следующих, тоже все будет. Новости. Новости тоже акции. Все это у нас уже работает на Ламбре-Ван. В общем, просто это все переедет. Закладка «Мои заказы». Сейчас на, сайт, на сайте видны только заказы, оплаченные на сайте. И люди неудобны им не так актуально заходить на сайт в личный кабинет, когда они не видят своих заказов, сделанных в агентстве. То есть это стоит важным пунктом. Заказы должны быть на сайте, в личном кабинете, видны все. То есть если вы обслуживаетесь в агентстве, и вы не делаете покупок через сайт, вы все равно в личном кабинете должны видеть всю свою историю, какие заказы вы сделали, что вы когда купили. У вас возникает вопрос, а где эта накладная? Конечно, я бумажную не сохранил, когда она там была. То есть, ну, каждый раз не буду спрашивать, то есть будет видна вся ваша история, когда вы купили, что вы купили, вам спокойно. В общем, это полностью контроль за вашими действиями, наглядность. И такая вот закладка «Мои результаты». У нас такого никогда не было. Это придумал вот Константин Павлович, занимался разработкой этого. Я сейчас ему дам слово, да, потому что вот за этой закладкой... Я У придумал, меня посчитали, да? Да, здравствуйте, друзья, еще раз, да. Есть, но с чего, собственно, откуда ноги растут? Вообще в бизнесе есть такая, такой термин, как KPI, допустим, основные параметры, или есть еще, допустим, в проектном подходит такая, такая терминология, как главные цифры. То есть те цифры, которые, которые вам подсказывают те задачи, которые необходимо делать. Это как навигатор, о чем говорил Татьяна, только с точки зрения бизнеса. То есть мы разработали э, такие этот прототип, то есть мы разработали на каждый уровень консультанта свои э, главные цифры, те, к которым нужно стремиться. Например, здесь приведен один из... Э, мы их назвали спидометры, а почему спидометры, тоже скажу. Потому что, в принципе, как бы... Э, у нас есть автопрограмма, как, как сегодня сказал Вадим Ефимов, у нас хороший статус на автомобиле и по большому счету мы с помощью этих цифр, как на спидометре автомобиля, там, понимаем, какая у нас скорость, куда нам двигаться, там, достаточно ли у нас скорость, недостаточно у нас скорость, что, где нужно добавить. Да, условно говоря, на каждом уровне мы выведем такие цифры, которые вам будут помогать ориентироваться в той скорости, которая вам нужна для достижения какого-то результата важного, бизнес-результата. Это те KPI на каждом уровне, которые мы определили для того, чтобы людям было легче ориентироваться с точки зрения того, там, что нужно делать, какие шаги, сколько их нужно сделать. Например, здесь на картинке написано, нарисовано ä, один из таких спидометров, который относится к групповому росту. Ну, то есть к групповому бонусу. Не группов, к бонусу роста. Вот Уже заговорился опять. К бонусу роста. То есть, условно говоря, здесь будет выводиться... Групповой оборот группы в текущем режиме. Ты можешь зайти в компьютер или на телефон, посмотреть, в какая скорость у тебя группа уже на, на текущий момент складывается. И выводятся главные параметры, которые важны в части роста группы. Это даже не первый уровень консультантов, это второй уровень консультантов. То есть, условно говоря, когда мы строим первую линию, это еще не группа. Ну, то есть это первая линия, то, о чем говорил Вадим. Это как бы линейный маркетинг, он уже устарел, в принципе говоря, важно... Для того, чтобы построить сеть, не, не только обращать внимание на первый уровень, но и задумываться о том, насколько первый уровень работает со вторыми. Да? Поэтому вот в, именно в этом спидометре, когда люди уже переходят на уровень бонуса роста, потому что до этого бонуса этого спидометра вываливаться не будет. То есть на каждом уровне, каждому консультанту, есть свои спидометры, которые будут говорить о той скорости, которая у него существует. То есть это будет адаптировано под, индивидуально под каждого человека, который в интернет-магазине, ну, в интернет-сайте есть. Соответственно, здесь будут выведены такие параметры, например, как э, э, активных консультантов э, во второй линии, которые не менее 15 баллов. То есть те люди, которые, например, э, те люди, которые делают 15 баллов, скорее всего, это те, которые нац нацелены на бизнес. Да? Потому что есть такой критерий, и количество таких бизнес-ориентированных людей во второй линии для вас некое понимание о том, насколько первая линия работает со второй в этом смысле. да, То есть если у вас во второй линии мало таких людей, значит первая линия не, не работает со второй линии с точки зрения развития бизнеса. Да? Это такие некие подсказки. Вот и на каждом уровне у нас будут такие подсказки. Там, сколько всего человек? Бонус роста. То есть, вот эти вот спидометры на каждом уровне, у нас их порядка сейчас 8, на каждом уровне, под, сам, под каждый уровень будет разработана такая система, которая... Мы когда разработаем, сделаем и поможем вам э, ориентироваться в этом, как с помощью этих спидометров понять, что нужно сделать и где добавить скорости, для того, чтобы ваш бизнес-процесс был выстроен эффективно. Здесь вопрос эффективности. Потому что Можно много тратить времени на, на действия, вопрос насколько они эффективны. Если эти действия направлены ну, как бы в верном русле, вы однозначно достигнете результата. Понимаете, да? И ваш, ваш доход в этом смысле вырастет. Вот, собственно, все, что я хотел сказать по поводу моих результатов. Такая штука появится. Думаю, что вам будет и полезно, и интересно. Так, так ну и добро пожаловать в личный кабинет. Отправляйте своих консультантов туда. Заходите. Следите за бонусов в течение всего отчетного периода, а не только в последние дни. Творите со своими командами, можете вместе там смотреть, как это происходит у них, приглашайте друзей с помощью сайта, ну и будьте в курсе новинок и мероприятий, в общем, все вам в руки. Если есть какие-то вопросы, если есть замечания, пишите мне, я доступна в чате, в WhatsApp, е. все это есть, контакты все на сайте, мы мобильны, мы живой организм, подстраиваемся, пересматриваем, переделываем, поэтому мы рады любым замечаниям и предложениям, welcome, всех ждем. Действительно, За скорость ре ре реакции мне кажется, хорошо вообще не отдыхаете. Вот сейчас я захожу ко мне, а там снова вы. Татьяна. Наша мама там и тут показывает. На самом деле огромное спасибо, потому что за этот год какие-то каверзные моменты разруливали. Правда, очень благодарна, спасибо большое. Спасибо, мне это очень приятно. Нет сейчас никаких ограничений, чтобы человек пошел в локар. Мы уже пережили столько проблем, мы с Димой недавно это обсуждали. Уже нет никакой ситуации, когда человек вот, я не могу. Все про работу, нет, работает, все. А, Таня, я не совсем не он уже вот такой работает Может в таком варианте, или работает, это такое еще а как бы... Я стану тобой дышать, будет, сейчас я покажу, куда оно, ну, что есть. Вот у нас все то, что было вот до этого слайда, это есть. Все, закладки, да, все есть. Уже есть. вот эти все докладки есть. Моя команда, есть все данные, данные получения контракта, нет. есть мой кошелек поделить им суммарно, весь бонус. Там, бонус, да, можно в текущем режиме mm -hmm. заказы, только показ сайта. Переферальная ссылка работает, работает отлично. И личной информации, промокод, welcome промокодом тоже пользуется. Я вижу, здесь несколько очень активных людей, которые по промокоду очень хорошо Я вижу, что подписывают, правильно сказать, людей это привлекают. То есть люди по промокоду идут. Делают покупки, 10% они на это очень хорошо реагируют и подтягиваются. То есть вот это все есть. Вот все закладки есть, все остальное то, что будет. ну получается в любом случае, если они заходят без 10% у них кэшбэк, если они проходят, проходят по 10% скидкой, то у них кэшбэк. Но, но, на, в, на, этом в этом месте да, он не начисляется. они купили с промокодом, они применяли промокод, а со второго заказа они получают кэшбэк. Все, рада ответить на все вопросы. Еще раз хочу сказать, что, наверное, на самые крупные задачи, которые касаются сайта, нам потребуется еще порядка 3-4 месяцев. Крупные задачи. Ну, в любом случае сайт уже работает, Даже, ну, как бы он работает уже давно у нас, но в части «Моя команда» он уже работает, можно пользоваться, можно анализировать информацию, которая уже есть. Единственное, что хотел сказать по поводу промокода и, и реферальной ссылки. да, Я хочу обратить внимание, что вот люди часто ну, не, не очень понимают, что промокод это обычно в интернете что-то связанное с, со скидкой на товар. Это понятно, что это скидка, но для того, чтобы мы правильно понимали, что это за инструмент, сразу скажу, что промокод и реферальная ссылка для вас это инструмент рекрутинга. Это не продажи инструмент, рекрутинга. Если вы как человек, работаете, как, бы, как Вадим говорил сегодня на земле, как бы предлагаете товар здесь и сейчас клиенту вашему, не нужно пользоваться промокодом и реферальной ссылкой. Реферальной ссылкой нужно пользоваться тогда, когда вы понимаете, что перед вами человек, который хочет зарабатывать на этом, любым способом, продажей или развитием сети. главное слово в этом смысле «зарабатывать». Тогда либо промокодом можно вовлечь, либо реферальная ссылка. Это просто, это легко работает, это просто. Либо, если у вас как бы, клиент и консультант находится на далеком очень расстоянии, когда отправка вашего, его заказа к вам, его заказа от вам к нему дорого стоит. Ну, то есть, потому что, например, он, вы живете в городе Брест, ну, или там, я не знаю, в, в Белгороде, а... Человек живет, не знаю, в Ханты-Мансийском округе, куда доставка будет стоить, ну, съесть всю вашу маржу. Вот в этом случае есть смысл рекрутировать и с ним вести работу с точки зрения, ну, продукта. Вот какие у нас скидки, акции. Тогда вы не будете тратить этих, этих денег на доставку, вы будете получать, не будете, ну, маржа будет реконструирована в ваш бонус. И все, все ваши бонусы, все ваши заработки и выгоды будут выглядеть не в виде маржи, а в виде бонусов, которые вы будете зарабатывать, там, на бонусы наставника, на бонусы роста и так, далее, и так далее. Поэтому надо просто запомнить, что э, и реферальные ссылки и промокод – это инструмент рекрутинга. Вот, не продажа, рекрутинга, да? Все. Это все, что я хотел добавить. А так, в принципе, огромное спасибо. Я знаю, сколько Татьяна вкладывает сил в развитие интернет-ресурсов в силу Татьяне. Ну, собственно, и спасибо за те ваши благодарные отзывы, которые есть. И действительно, правда, состоит в том, что мы открыты к критике, потому что для нас любое замечание – это повод и стимул подумать о том, как сделать лучше. То есть мы каждый день работаем над тем, чтобы совершенствовать систему. То есть нет ни одного дня, когда мы не думаем о том, что как сделать лучше. Поэтому критикуйте, пишите, спрашивайте, не знаю, звоните, есть WhatsApp-телефон, он стоит на сайте, можно туда написать спокойно в режиме мессенджера. В общем, welcome. Да, уверен, что...